приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о полнолунии которая произойдет 18 января и будет оно в знаке рак рак это знак который отвечает за такие темы как семья род, эмоциональный фон здоровье особенно темы пищеварения Именно эти моменты будут выходить на первый план и будут находиться в фокусе нашего внимания в период с 15 по 20 января. В этот период все может восприниматься усиленно, и многие будут отмечать, что начинают более ярко и остро реагировать на те нюансы, которые ранее могли остаться незамеченными. Грустные фильмы могут вызывать слезы. Какие-то некорректные слова близких могут вызывать обиды. Это то время, когда очень сильно каждый из нас будет нуждаться в том, чтобы ощущать заботу и проявлять ее по отношению к окружающим. Этот период стоит проживать в таком спокойном, уравновешенном состоянии. Лучше концентрироваться на семейных делах и вопросах. Это не то время, когда стоит интенсивно решать дела, связанные с бизнесом, поскольку эмоции могут в этом очень сильно мешать. Помните, что полная луна в раке делает нас часто инфантильными, ранимыми, обидчивыми. И в связи с этим настроение может быть как на американских горках. И, конечно же, речь не идет в таком состоянии о том, чтобы принимать важные решения в данное полнолуние солнце будет находиться в соединении с плутоном и конечно же делать позицию к луне поэтому это может давать еще больше оттенок гиперболизации и даже склонность все драматизировать и воспринимать очень утрированно манипуляторы захотят манипулировать еще больше те кто занимает позицию жертвы будут склонны в этот период жалеть себя еще больше. Поэтому важно отслеживать вот такого рода сценарии в своем поведении и, конечно же, держать себя в руках. Когда Луна находится в полной силе, а в это полнолуние Луна находится в своем в знаке, в своей обители, она способна выводить из самых далеких и темных уголков нашей души те сценарии, о которых мы могли даже и не подозревать, либо на которые ранее не обращали внимания. Причем под воздействием данного полнолуния могут выходить на поверхность не только ваши личные сценарии, но и определенные родовые программы. Поэтому могут происходить ситуации, которые касаются не только вас лично, но и тех людей, с которыми вы связаны по крови. Если будут возникать спорные вопросы с родственниками, то лучше, конечно, помириться. Помните, что все-таки именно примирение – это действительно шаг, на который способны только сильные люди. Вблизи этого полнолуния настроение, конечно, должно находиться в фокусе внимания. Именно оно будет показывать, на что стоит обратить внимание. Но также я бы советовала вам обращать внимание и на состояние своего тела, на здоровье. Это не тот период, когда можно злоупотреблять едой или алкоголем. Это то время, когда наоборот стоит соблюдать умеренность в вашем рационе. Вблизи этого полнолуния может беспокоить желудок, а также суставы. Особенно если ранее были какие-то травмы, то они могут давать о себе знать. Помним, что часто физическое и... Психологическое состояние тесно связано между собой, поэтому одно может провоцировать другое. И важно все-таки начинать из тех моментов, которые легче контролировать. Это наши эмоциональные состояния. Примечательной особенностью именно этого полнолуния будет то, что оно полностью совпадает с разворотом планеты Уран. И уже. Ну, за неделю до полнолуния мы будем ощущать, будто бы какой-то вопрос застывает, останавливается, фокус нашего внимания сосредоточен на этом вопросе, и, соответственно, это тоже будет вносить свою лепту в наше состояние когда мы будем на чем-то сильно заострять внимание В то же время все-таки в полнолуние этот разворот планеты произойдет и это во многом будет похоже на пружину которая долго сжималась и наконец-то она может принять э, свободную форму поэтому многие будут воспринимать это полнолуние как период когда стоит принять важные решения как период когда Нужно действовать. Конечно, если рассматривать влияние этого полнолуния на мир, обстановку в странах, то его можно назвать крайне напряженным, и это может давать митинги, противостояния, и, соответственно, стоит быть поаккуратнее. Но если рассматривать влияние этого астрологического события на каждого из нас по отдельности, то все же эту энергию можно использовать для того, чтобы начать продвигать важные дела вперед. Особенно это касается тех вопросов, которые находились в такой абсолютно застывшей фазе. Разворот урана это всегда время довольно напряженное, и я не рекомендую планировать важные поездки, путешествия, на эту дату и особенно это касается именно этого разворота который произойдет в день полнолуния но давайте же все-таки перейдем и к положительным моментам которые тоже будут проявляться вместе с полнолунием в первую очередь это возможность увидеть первые результаты все-таки у нас в начале года было новолуние в козероге и вот это полнолуние в знаке рак даст нам вот это ощущение что те дела которые мы проделали в первом месяце 22 года уже приносят свои плоды и дают определенные результаты особенно это касается вопросов связанных с темой недвижимости с семейными делами а также с ситуациями вашего внутреннего выбора если вы сомневались, стоит ли, не стоит, если вы не знали, чего вы на самом деле хотите, то данное полнолуние поможет вам разобраться в первую очередь в себе. По сути, одной из важнейших задач данного события, задач, которые ставит оно перед нами, является как раз таки то, чтобы мы разобрались в себе, осознали свои истинные мотивы, желания, потребности, и тогда будет намного проще решить внешние задачи. По сути, данная полнолуние для многих постоянно занятых людей может стать, наоборот, периодом отдыха и перефокусировки на семью и решение семейных задач. Что же все-таки хорошо делать вблизи вот этого полнолуния, которое произойдет 18 января? В первую очередь, это, конечно же, заниматься вопросами быта, уюта и семьи. Это хорошее время для того, чтобы расчистить пространство в доме, избавиться от вещей, которые больше вам не нужны. Это прекрасный период для того, чтобы сфокусироваться на семье, на заботе о близких и проявлять свою любовь и душевное тепло по отношению к ним. Это прекрасный период для того, чтобы наладить отношения с родными, особенно это касается родительско-детских отношений. Это время, когда с одной стороны могут всплывать прошлые обиды, но с другой стороны появляется возможность их решить. Это хорошее время для того, чтобы выбрасывать ненужные, и речь идет не только о вещах и предметах быта, но прежде всего речь идет о тех эмоциях и состояниях, которые заставляют вас страдать. Это прекрасное время для того, чтобы подводить итоги, резюмировать а, какие-то ваши прошлые действия. И в целом это хорошее время именно для итогов семейного характера. Например, это могут быть разговоры о свадьбе это могут быть разговоры на тему деторождения важно обязательно обращать внимание на предчувствия, на сны на ваши ощущения, которые могут возникать в процессе общения с каким-то человеком это период, когда интуиция очень сильно обострена даже у тех людей, кто ранее на нее вообще не обращал никакого внимания это прекрасный период для того, чтобы работать над своими блоками и в первую очередь устранить те психологические причины, которые мешают вам достигать настоящих результатов. Безусловно, это очень хорошее время для творчества. Это способ освободить тоже свою душу от определенных эмоций и получить удовольствие в процессе создания чего-то прекрасного. Для некоторых это может быть очень хороший период в плане обучения как способ перестроить ум на что-то более э, полезное. Но такой метод подойдет не всем. У некоторых эмоции все-таки могут зашкаливать, именно это будет препятствовать усваивать информацию. И, безусловно, одно из самых банальных, но в то же время самых необходимых правил это настроиться на позитив. Для этого может помочь, пригодится такой совет, Вот представить, насколько эта ситуация будет выглядеть серьезной, значимой для вас спустя 5 или 10 лет. И это порой помогает осознать, насколько вот часто мы действительно переживаем по пустякам, что не рекомендуется делать вблизи данного полнолуния. В первую очередь не стоит чересчур концентрироваться на очень эмоциональных людях и их выпадах в вашу сторону не переваривайте многократно те слова которые можете услышать и они покажутся вам неприятными не стоит спешить суетиться начинать на эмоциях какие-то новые дела и особенно начинать на эмоциях переживания что вы не успеете что кто-то сделает это лучше вас важно прежде чем что-то начинать обрести внутренний покой и важно понимать для чего вы все это делаете также следите за деньгами кошельком поскольку вблизи данного полнолуния может быть масса ненужных трат ненужных покупок поскольку Эмоции могут вас к этому приводить. Ну и, конечно же, следите за питанием и не злоупотребляйте пищей, которая вредит вашему организму. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Желаю, чтобы данное полнолуние а, открыло перед вами новые возможности и а, обязательно проявило положительные стороны в вашей жизни. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.